Всем привет! привет, с вами неформальный тренер. Сегодня мы разберем основные ошибки в становой тяге, слышишь, мертвая тяга. И давайте расставим все точки над «и». Мертвая тяга – это становая тяга. А, в принципе, упражнение не травмоопасное, за исключением тех моментов, когда мы нарушаем технику выполнения упражнений. А, упражнение хорошо прорабатывает ягодицы, задний парик бедра и мышцы кора Это основные а, работающие мышцы в этом упражнении Спина здесь не работает, только статически, то есть как фиксатор Ну и поехали к основным ошибкам Ошибка первая, нестандартный диаметр блинов Это не грубая ошибка, но данная причина может помешать технично выполнить движение Если у вас недостаточной гибкости, придется поседать чуть больше Это словно тяга из ямы следующая ошибка слишком широкая постановка ног это заставит вас взяться шире что минимизирует стабилизацию грудного отдела за счет широчайших также ошибкой будет слишком узкая постановка ног это просто очень нестабильное и шаткое положение следующая ошибка работа на скорость каждое движение должно выполняться как новое то есть выполняем вдох Подседаем и с выдохом поднимаем. Дальше снова вдох, задерживаемся и выдыхаем. Так мышцы кора будут работать активнее, что минимизирует травму поясничного отдела. Следующая ошибка это запрокидывание головы. В данный момент травмоопасен, также он изменяет технику выполнения движения, что может усугубить взятие большего веса. Следующая ошибка – тяга горбом. Это опасно для нашего позвоночника. В грудном отделе еще можно себе позволить, но в поясничном не рекомендуется. Еще одна ошибка – при подъеме таз идет впервые вверх. Это может спровоцировать большую нагрузку на поясницу, а также не позволит взять больший вес. Следующая ошибка – при опускании колени подаются вперед. Такое движение не столь травмоопасно, сколько мы и не выполняем основное движение в становой тяге. Необходимо отводить таз назад при опускании, чтобы работали те мышцы, которые работают. Далее, это сильное переразгибание в поясничном отделе. Также сведение лопаток, вращание плечей изгибание рук в локтях. А теперь я покажу, как нужно выполнять становую тягу. Сначала мы приводим плечи, напрягая широчайшие. Дальше при подъеме, как только гриф проходит линию колена, мы резко подаем таз вперед, напрягая ягодицы, как бы пытаясь бедрами толкнуть гриф вперед. Такой способ нетравмоопасен и много сильнее задействуют основные мышцы. И на этом все. Это основные ошибки, которые я могу выделить в этом упражнении. Не забывайте контролировать свою технику при помощи съемки видео со стороны с нескольких ракурсов. Это поможет лучше контролировать движение и избежать травм.